Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас ждет история с таким названием. Родители разрешают мне делать с собой все, что я закачу. <смех> закачу С канала Эрика Хантер. Вообще все. То есть, все, вообще все. Посмотрим, что именно. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Успевайте! Я считаю, ставьте лайк! Три, два, один... Ноль. Все те, кто поставил лайки и удачи, отправляется к вам. Также в конце каждого видео появляются ваши комментарии. Так что пишите комменты. И, возможно, именно ваш коммент появится в новом видео. Ну а мы начинаем смотреть нашу историю. Погнали! Привет! Меня зовут Клэр. Мое имя на латыни значит четкость. А Она созвучно со словом светлый. Внешне, я такая и есть блондинка, светлокожая с зелено-желтыми глазами. А сейчас я расскажу вам немного о своих родителях. Моя мама, невысокая смуглая женщина с черными волосами, у нее темно-карие глаза и черные волосы на руках. Мой папа тоже темноволосый, но бледный, очень высокий. И меня это никогда не смущало. Мало ли, Гена так сложились. Это вполне возможно. Да и кто вообще, будучи подростком, задумывается о своем происхождении? Никто, включая меня. Это так тоже... вот, с недавнего времени я немного... Подождите, ее парят мысли, что она не похожа на своих родителей, что у нее начали приходить в голову такие мысли, что она типа из приемной семьи или из там откуда. Но, тем не менее, она говорит, что подростков это не интересует, но, тем не менее, она об этом задумалась. Мала внешность. Теперь у меня короткие фиолетовые волосы, прокол над бровью и маленькая татуировка в виде свечи на щекотке. Нет, набивать было не больно, если честно. Многие мне завидуют, мол, мои родители мне все разрешают. Но так было не всегда, и сейчас я расскажу вам эту историю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать другие интересные истории. Итак, эта история началась, когда я увидела в метро очень красивую девочку. Она была одета в черную джинсовую юбку. Рваные колготки, массивные черные ботинки и футболку с эмблемой какой-то рок-группы. Mm. У нее через плечо висела сумка, сделанная из старых джинсов. Были темно-бордовые губы, фигурные стрелки, блестки на скулах. Но самым крутым. Я уже представила эту девочку, блин, в рваных колготках. Это же так прикольно, это так необычно, но это так немножечко развратненько. Но мне нравится такой стиль вся такая в черном юбочка рваной колготки мне кажется ее не было человека который встречая ее не обратил бы на нее внимания. вот так скажем и были волосы. Длинные, фиолетовый. пышные. Они были заплетены в высокий фиолетовый хвост. Вау. С тех пор мысль о том, что у меня должны быть такие же, меня не покидала. У вас ведь было такое, что какой-то образ прохожего западал в душу? Делитесь историями в комментариях. Интересно, кто чем восхищается. В общем... Да, напишите, кто чем восхищается. Фиолетовые волосы, рваные колготки, юбка. Нравится вам такой стиль или нет? Или вы предпочитаете что-то свое? Какая вообще у вас есть фишечка? Фишечка? Фишечка в стиле? Моя фишечка, вот эта ямочка. И тут еще парочка фишечек, но это потом. тот же вечер я заявила родителям о своей идее, надеясь на их согласие. Но они мне, естественно, отказали. Убеждать их было бесполезно. Я пыталась, но в итоге ушла в свою комнату, напоследок обвинив их в недопонимании. И вот я сидела в кровати, листала посты и мечтала, что когда-нибудь вырасту и заработаю на крутые волосы. Но, как оказалось потом, причина моих фиолетовых волос заключалась не в моем будущем, а в моем прошлом. Так. Через неделю умерла тетя Дженнет, двоюродная сестра моего папы. Они были близки, так что после этих событий мы много времени проводили в ее квартире. Во время одного из таких визитов я рылась в семейном архиве в кабинете тети и нашла фотоальбомы. Я листала страницы на фотографиях, там были мои родственники, но только намного моложе. И в конце была отдельная фотография, не выставленная в альбом. Это были мои родители в полный рост. Куда я маленькая мама и высокий, еще не обласевший папа. Внизу стояла дата 5 июля 2005 года. Я обратила внимание, потому что я родилась 6 июля 2005. а, -а, -а да ну нафиг! Вот это спалила она их всех, просто нарыла. Настоящий сыщик. Мама не могла родить ее за один день. У нее даже живота нет, вы же видите. То есть 5 июля она была не беременна, 6 появилась она. Не может быть. То есть через день после того, как была сделана эта фотка. Однако, когда я собиралась уходить из комнаты, что-то меня очень смутило. Я вернулась к фотографии и внимательно на нее посмотрела. Моя мама стояла в шортах и топе, открывающем мягенький, но не выпирающий живот. Я перевернула фотографию, и наоборот, обороте круглым почерком мамы было написано. «Шлю привет из Калифорнии. Спасибо за хранение секретов». Я снова развернула фотографию и прямо впилась взглядом в живот. Меня в нем явно не было. О -о. Я никому не рассказывала о своей находке, хотя меня из-за нее как будто молотком по голове ударило. У вас бы было так же? Да. Тое сильное внешнее отличие от родителей внезапно бросилось мне в глаза. Было странно думать, что я могу быть не их родной дочерью. Но тогда кто мои родители? Что если это какие-нибудь богатые знаменитости, или наоборот, бродячие художники или музыканты? Но эти мысли мне нужно было от себя отгонять, пока еще ничего точно не понятно. Я решила продолжить расследование, и когда в следующий раз осталась дома сама, полезла искать коробку с документами. Внутри была куча бумажек, свидетельства о рождении, копии паспортов, неважных бумаг. А учитывая, что у родителей есть привычка все сохранять, времени я там потратила много. Пока, наконец, на самом дне не нашла файл с несколькими бумажками. Читая их, я не могла поверить, что это правда происходит. Капец. Это были документы на удочерение девочки по имени Клары Гольдман. А на фотке, которую я нашла внутри, был маленький ребенок, удивительно похожий на меня. Ну все, мы уже с самого начала с вами поняли, что, скорее всего, ее удочерили, раз такое явное отличие во внешности. Есть такие случаи, когда гены могут сработать, и ты можешь вообще не получиться, как не похожа на твоих родителей, но тут явные доказательства налицо, что она удочеренная. Вот ее вот это вот внутри интуиция подсказывала ей, И тут вот, знаете, она нашла ответ, что это правда. Неужели это все правда? Чтобы вы чувствовали, узнав, что ваша семья приемная? Облегчение, ужас, предательство. Мне казалось, что я испытывала все эти чувства одновременно. Странно. Я бы офигел. Забавно, что вечером после моей удивительной находки мы поехали к бабушке на ужин. Атмосфера за столом была накаленной, но не из-за меня. Смерть тети Дженнет все еще не отпустила нашу семью, так что оставалась какая-то недосказанность. Я чувствовала злость и обиду на родителей, но в то же время очень боялась с ними об этом говорить. Короче, невероятная палитра эмоций. Молчание первым нарушил дедушка. Он заговорил о том, что мы семья, родня. И здорово, что мы есть друг у друга. Но... Мне нравится, что у них в семье все как-то дружненько. Они за друг друга переживают, друг друга поддерживают. Бабушка, дедушка, вот эта вся семейная штука. Но каково ей чувствовать, что это не родные бабушка, дедушка? Мне бы было бы вообще очень... Я бы, наверное, в эту секунду почувствовала себя чужой. Как гость, который пришел... И начал тут жить, но он на самом деле не принадлежит к этой семье, это очень больно. Родители ни в чем не виноваты, они забрали ее, подарили ей прекрасное детство. Но у нее именно вот такое, знаете, ощущение, что ее обманули. Но это не так, она поймет. Кучи общих фраз он вдруг обратился именно ко мне. Он сказал, что очень горд, что я его внучка, так как я талантлива, во мне гены его рода, а значит меня ждет большое будущее. Скажу честно, следующие слова я пропустила мимо ушей, так как была занята куда более важным делом. Я заметила, как смутились родители, когда он это говорил. Значит, это все-таки правда? Они понимают, что слова деда не имеют смысла, потому что я не из их семьи. Судя по имени, Кофе. я вообще откуда-то издалека. Но ровно в тот момент, когда мама опустила глаза, у меня в голове созрел план. Из-за всей этой ситуации я чувствовала, что власть в моих руках. Когда мы вернулись домой, я сказала, что хочу поговорить с родителями, и без далеких выступлений сказала, что обо всем знаю. Я говорила открыто, не обвиняла их ни в чем чисто разложила по фактам. Они были в шоке. Сначала, конечно, отпирались, говорили, что это я все выдумываю, но когда заговорила о документах этой фотки, они сами во всем сознались. Uh -huh. Дело было так. Родителям отца были очень нужны внуки, но мама оказалась бесплодной. Чтобы не расстраивать их и не слыть неполноценными, они придумали гениальный план. На год переехать жить в Малибу, чтобы якобы отдохнуть от городской суеты. Сделать вид, что забеременели там, родить ребенка и вернуться с тем, которому уже несколько месяцев. Для этого нужно было всего лишь найти подходящего по виду сироту. И они такую нашли. Я жила в детдоме Калифорнии. Моя мама бросила меня в роддоме и сказала, что сама еле справляется. Капец. Но уже через пару недель меня забрали мои родители. Даже не знаю, могу ли я их теперь называть родителями. В общем, они меня забрали, оформили и вернулись, как будто все так и должно быть. Единственное... Ну, говорят же, что родители это не тот, кто тебя родил, а тот, кто тебя вырастил. Это же куда важнее. Человек, который провел с тобой всю жизнь и вложил в тебя какие-то знания, дал тебе понятия о мире, любовь, заботу, поддержку. Сколько есть таких родителей, отцов, которые вроде сделали, и их нет потом всю жизнь. Ну какой это родитель? Кололись родители внешность. Врачи говорили, что через время волосы и глаза потемнеют, так как, скорее всего, мой отец был брюнетом. Никто даже ни о чем не подумает, но так не произошло. Чем старше я становилась, тем светлее казалась моя внешность. И вот сейчас я хотела сделать ее абсолютно другой. Шантажировать родителей было странно, но они не оставили мне выбора. Я чувствовала над ними какую-то власть и превосходство, как будто разрушила их гениальный план. Мы решили, что они больше не будут лезть в мою жизнь, когда дело касается внешности и самовыражения. А я за это не проболтаюсь всей семье об их маленьком секрете. А -а -а -а. Мне казалось, маме что пулярица. когда я это сказала, отец хмыкнул и шепнул маме, что он знал, что так и будет. Ну тогда они тем более сглупили. Могли бы спрятать документы тщательно. Вот Через неделю у меня уже были волосы мечты. Мы осветлили мои длинные локоны, выкрасили их в фиолетовые, и теперь я ходила самой счастливой в мире. На этом я не остановилась. Было еще много вещей, которые я хотела сделать. Так что я проколола бровь, набила тату, начала экспериментировать со стилем в одежде. Дед не одобрял это все. Говорил, что я не подхожу под классический образ их семьи. Но каждый раз после этой фразы мне хотелось смеяться ему в лицо. Как он даже сам не представлял, как иронично это звучит. Наверное, может показаться, что я не люблю своих приемных родителей. Может, может это не так. Я люблю их и очень им за все благодарна. Они все еще самые важные люди в мире для меня, просто теперь мне позволительно чуть больше. Со стороны это правда выглядит так, будто меня поддерживают в любых начинаниях. И частично так и есть, но если быть до конца откровенной, родители просто не хотят конфликтов и копания в грязном белье. Думаю, вы понимаете, о чем я. В каждой семье есть другой, более скрытый уровень отношений. Где все строится на взаимных упреках и неисполненных ожиданиях. Ой, Сейчас ес. моя жизнь стала чуть ярче во всех смыслах. У меня больше эмоций и опыта, а моя расческа теперь усыпана фиолетовыми волосами. Меня это устраивает, а приемных родителей вроде совсем не злит. Приемными я называю просто как факт, не вкладывая туда ничего уничижительного. Они все еще моя семья и сделали для меня все. Настоящую семью я искать не хочу. Раз уж они от меня отказались, не буду навязываться. Когда все всплыло, папа предложил поехать в Малибу, так сказать, в родные места, да. но я тоже отказалась. Все же я была маленькая, и это не имело для меня никакого значения. Вам, наверное, интересно, какой я урок усвоила из этой истории. Ну, кроме того, что иногда... Какой урок ты усвоила из этой истории? Что если ты обладаешь знанием, ты можешь манипулировать любым человеком, который есть рядом с тобой, даже если это твои родители. Вот и весь урок. Смотрим дальше, мне кажется, они как будто стали счастливее. Девочка получила то, что хотела, родители больше не стесняются этой тайны, и все у них нормально. желаемого приходится жертвовать принципами. Я поняла, что семейная жизнь куда сложнее, чем кажется. В каждой семье есть своя гора секретиков, в которые не хочется посвящать самых близких. Так и пусть в эти секретики никто не будет лезть. Нет ни одной семьи без тайны, нет ни одной семьи, в которой нет драмы, конфликтов или. вот таких вот историй, которых не знает никто на и семья. Семья как большой замок, крепость, где спрятано все самое сокровенное. И не обязательно выносить это из избы. Надо решать вопросы, проблемы со своими родственниками. Вот такого у нас сегодня было видео: Фиолетовые волосы под цвет моего неона. Да, поздравляем нашу героиню, у нее все нормально. Тадам! Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока!